Как искусственно, как вот напечатанный текст, статичная, размеренная, спонтанная и импульсивное вяла. Помним, что уровень развития личности не связан ни со склонностями, ни с типом мышления. У -у -у. Точно, то есть между букв мы меряем вертикально и пишем мы снизу вверх или сверху вниз или все-таки слева направо. Баланс между осознаваемым и бессознательным. Смотрите, в зависимости от почерка от самого даже значение будет разные. Такой норматив для расстояния между строчками кого-то в лидерских почерках особо, естественно, размер будет крупнее, фактор переменьшен. То есть не стоит на него опираться, как на один из главных принципов. Если расстояние между словами это мышление, то между буквами что это? способность способности, обычно они в почерках лучше выраженных. Так, вот как раз начнем с организации. Что такое организация? Давайте освежим. Из точки зрения термина, и с точки зрения того, что это, как это проявляется в почерке. Особенности расположения текста. о угу. а значениях. Расположение текста, распределение в пространстве. Угу. Что нам показывает организация? Кстати, сейчас просматриваю табличку. Самокопании нету в загруженной, беспорядочной организации. Здесь вот есть как раз очень такое точное и смачное определение, протестующее или вызывающее поведение на зло, как следствие чувства ничтожности и дискриминации. Вот прям вообще вообще вот то, что нужно. самокопания вот даже сейчас держу в руках, просмотрела. Здесь нету именно загруженной организации такого значения. Вот Застывшие есть. Через на исполнительность, зависимость. Четы указания. Так. Адаптация, позиционирование в обществе, как мы управляем ресурсами, время, пространство, материальные ресурсы, да, потенциал тот же самый. То есть наше жизненное поведение, как мы организовываем свою жизнь, да, адаптация, наше ежедневное функционирование. Какие виды организации вы помните? Продуктивная, застывшая, загруженная и дыры. Ну, понятно, да, что да, продуктивная, застывшая, дыры загружена. Ну, понятно, что не буду спрашивать, какая из них продуктивная. Понятно, да, по названию. Как мы отличим продуктивную организацию от остальных организаций? Что у нас там будет? Чем будет отличаться? Ясность расположения текста. Она естественно нормальная. Но ясность может быть, ну, к примеру, дыры. Очень ясное пространство. Очень много его. Хорошая сетка. Угу. Что входит в сетку? Строки, расстояние между строками, абзацы, поля промежутки между строками и словами. Угу. То есть нормативное такое соблюдение, что гармония должна быть, да. Что еще будет в продуктивной организации? Ну, к примеру, как мы ее отличим от педантичной, от застывшей? Движение, да. Беглость почерка, какая-то относительная спонтанность, да, должна быть. Потому что если этого нет, и это тоже будет нам не хватать. Как мы отличим загруженную организацию? Мало белого. Угу. Тесное расстояние между строк, много текста. Да? Очень мало белого. Все как-то загружено, скомпоновано. Она может быть как загруженная, так и просто беспорядочная когда какой-то полный хаос на листе, может быть и такая, и такая, да, педантичная, какая будет у нас, застывшая, как она отличается, неестественно ровные строки, сильный контроль, статика, выглядит как искусственный, как будто напечатанный текст, да, какой-то, слишком формальная Слишком неживая какая-то, как раз таки из-за отсутствия вот этой беглости в почерке. А дыры? Слишком широкие пробелы, да. О чем нам дыры вообще скажут? О чем свидетельствует дырявая организация? Когда очень много белого пространства. Эмоциональные проблемы, комплексы, да трудности в вообще ситуации в обществе сложно да как-то немножко оторваны от реальности такие люди какая-то повышенная тревожность тоже может проявляться то есть тоже такой не не совсем хороший признак следующее движение что такое движение темп динамика в почерке угу. Энергия почерка, соотношение скорости, да, с контракшеном, релизом, угу. то есть врожденное, индивидуальное, да, и не меняемое на протяжении жизни. Одно из глубинных параметров, психологическая психомоторная основа, да. Потому какое бывает движение? Напишите. Какие виды вы помните? Статичная, размеренное, спонтанное, инфульсивное и вялое. Помните, да, что зависит от скорости и от контракшена релиза. Спонтанное, размеренная, импульсивное статичное и вялое. Да. Если какие-то вопросы по движению, ну, тогда не будем усиленно на нем останавливаться. У нас еще есть что повторить. Итак, уровень развития личности. От каких параметров зависит уровень развития личности? Оригинальность, скорость, читательность, организация. Уга. И как мы его подсчитываем, на что, может быть, следует обратить наше внимание по пятибалльной шкале. Угу. Что играет важное значение? При подсчете в шкале скорость. Ага. Если скорость с плюсом, то добавляем по баллу в другие пункты. Да, Если с минусом, то она нам снижает. Не забывайте о том, что медленная скорость с плюсом тоже прибавляет баллы. Не только быстрая с плюсом, да, но и медленная с плюсом тоже нам будет прибавлять баллы. Наверное, единственный показатель, который мы высчитываем математически графологии, и то он тоже достаточно гибкий, да, и зависит сугубо от нашего, надеюсь, объективного мнения. Чем выше оценка по каждому из этих пунктов, тем выше у нас уровень развития личности. да, И наоборот. То есть помним, да, что уровень развития личности низкий не связаны ни со склонностями ни с типом мышления человека ни в коем случае какие уровни мы с вами выделяем уровни развития личности очень высокий высокие средний низкий очень низкий да да соответственно когда мы высчитываем мы это тоже выводим как среднее арифметическое число, которое у нас как раз-таки будет обозначать. То есть, естественно, очень высокий – это прям вау. И очень низкий – это совсем минимальный, это уже примитивный какой-то уровень развития личности. Вертикаль. Что такое вертикаль? Высота. Высота чего? Верхняя и нижняя зона, разброс. Ага, пошло, что туда входит. Внутренняя информация о личности. Угу. Индивидуация, да? Его самоощущение, как он есть, сам по себе. Да. Это высота, это измерение именно вдоль страницы. То есть вертикально. Что туда еще входит? Помимо. Трех зон букв, вертикального разброса, поля. Какие? Вертикальные. Угу. Верхние и нижние да, относятся к вертикали. Что еще входит? Расстояние между строк. Угу. Ширина, узость букв туда входят Нет. А куда они входят? Горизонталь. да Размер почерка. Тоже в горизонталь и в глубину. Интересно, интересно. Так, размер почерка, размер букв. Куда мы его с вами отнесем? Все-таки. Кстати, какие параметры входят в глубину? Тоже меня сейчас заинтересовал очень этот вопрос. И все-таки, куда мы отнесем с вами размер почерка, размер букв? Давайте подумаем. Размер мы как измеряем? 3 мм средней зоны линейкой, 3 мм норматив. Но мы его куда? В ширину или в высоту измеряем в итоге? Или в глубину? Если в глубину 3 мм... Что это глубина? <смех> Высоту. Значит, куда мы его отнесем? Вертикаль, конечно. Это вертикальное измерение. А что с глубиной? Что в глубину входит? Какие параметры? Раз пошла такая сеча, нажим, слитность-раздельность, расстояние между пуп, нет, штрих, что еще? Что, что забыли? Что еще у нас к глубинному измерению относится? Наклон. Движение. Да, еще движение. Куда относится расстояние между букв и наклон почерка? Угу. Точно. Да. То есть между букв мы меряем вертикально. И пишем мы снизу вверх или сверху вниз. Или все-таки слева направо? Так что получается? Это горизонталь. Да, конечно. Направление и ход строчек куда отнесем? Вертикаль. Да, тоже вертикальное измерение. Ура! Три зоны букв. Какую информацию нам дают три зоны букв? Надо было перевернуть картинку, но вертикали говорю. Какую информацию несут три зоны букв? Обладает характере, ну, не совсем точно. Трех аспектах личности. Каких аспектах? Эго, суперэго и подсознание. Да, да, то есть врожденные и приобретенные. То есть осознаваемая зона это верхняя зона. сверхья. я. Ид, оно, это нижняя зона. Да, и средняя зона, это так называемая зона предсознательного. То есть баланс между осознаваемым и бессознательным. То, как себя человек ощущает. Мы добрались да, до вертикальных полей. О чем нам говорят верхние поля? Следование нормам. Идей на уровне критичность, значимость справедливость статус да и вообще подход пишущего к своему полю деятельности да также отношения к человеку если они на равных уровнях мы можем узнать кто-то выше уровнем да соответственно может быть как проявление уважения если большое вертикальное поле о чем нижние поля нам говорят материалистичность расчет основательность достаточность какую то завершенность, незавершенность туда же. Тоже смотрите в зависимости от почерка, от самого, тоже значения будут разные. То есть узкие, напоминаю, это которые меньше 2 см. 2 см это обычные стандартные поля для записей, чтобы помещали. Отсутствующие, когда совсем от кромочки, прямо от краешка листа. Широкие – это уже от двух сантиметров и больше могут быть. Это могут быть и три, и четыре, и пять, если совсем какие-то там особенно проблематичные вещи. Расстояние между строчками. О чем нам говорят? Видение перспективы, долгосрочность, краткосрочность. Ага. Объективность, субъективность также. Ясность, хаотичность. Какой норматив для расстояния между строчками? Одна средняя зона до да, того же почерка. Никакого-то другого, не соседнего, да, а именно того же самого почерка. Размер. Какой у нас норматит для размера? Да, три миллиметра в средней зоне. По ней считаем. Да, то есть, если четыре, пять, уже тенденция к крупному. Если наоборот, уже к мелкому. О чем нам говорит вообще размер почерка? Крупный, он не крупный. Позиционирование себя, да, самооценка туда же относится, да. Как себя относится, уверен, уверен, ну, как правило, да, подкрепленное еще какими-то другими признаками. Ну, по, по большому счету, вот это самоощущение позиционирование, то есть кто-то хочет спрятаться, мелкий, прям такой бисерный размер уже будет. У кого-то в лидерских почерках особенно, естественно, размер будет крупнее, потому что человеку важно, он уверенный в себе. Вертикальный разброс. Что это такое и о чем нам расскажет? Соотношение верхней и нижней зоны. Угу. Самопытность, вовлеченность, ага. обучаемость, пациозность, увлеченность показатель индивидуации, да, желание вообще личности развивать какой-то свой потенциал. А как мы его смотрим? Развитый он у нас или не развиты Насколько развита верхняя и нижняя зона совокупность Да, Про размер верхней и нижней зоны спросить. Полтора два размера средней зоны того же почерка. Да, да, полтора два размера. О чем нам расскажет направление строчек? Эмоциональное состояние, да. Эмоциональная устойчивость, психологическое состояние. Помните, что этот фактор изменчивый. То есть он ситуативный, может меняться в течение дня. Работоспособности. Да, да, да. Тонусы, какие-то колебания. То есть этот фактор переменчивый, то есть не стоит на него опираться, как на один из каких-то главных принципов. То же самое, как и наклон почерка. Тоже очень изменчивый и поддающийся сознательному контролю про наклон почерка. Обычно, когда хотят проверить, отгадает или не отгадает с наклона, конечно, не догадать, это же такой важный при, ну, признак почерка как считают остальные очень жалко да? столько времени потеряно реально такой же читал и вывешивал тоже недавно по поводу того почему в советском союзе не было графологии. Читал кто-нибудь видел и в общем современно вообще мандерстама сейчас нету в россии работ по графологии каких-то исследований вот последний его психографология называлась и очень многие тоже кто пишет обращаются. вот а можно его книжку почитать там столько столько столько всего но это равнозначно что если сейчас опираться на все анализы к примеру по работам Мишона еще кого то из графологов того времени естественно мы сейчас уже не по единому признаку смотрим гештальт смотрим и я тоже я нашла у испанцев великолепнейшую статичку, там, среди общего материала, тоже по истории графологии, кто вообще какой вклад внес. Там листов на 14. Я засела за перевод, потом тоже очень интересная информация по поводу тех людей, которые вносили вклад. И обязательно доведу до обязательно переведу и опубликую. На моем сайте обязательно будет. Почему вообще запретили ее в советское время? А потому что она была неудобна. Не потому что резко из науки она переросла в какую-то лженауку. И резко перестала быть наукой. А потому что все должны были быть одинаковыми. То есть такой вот серой массы, которой очень удобно управлять. Ну, не вылезай, не высовывайся. Естественно, графология, мы, мы же с вами знаем, что она как раз-таки подчеркивает то, что человек индивидуален. Даже в похожих очень почерках все равно найдется, найдутся отличия. Не бывает одинаково Это земенка поэтому запрещали, потому что было неудобно Потому что не хотели, чтобы люди знали о том, что они разные. Все должны были быть как все. И та же самая школьная форма туда же. Из этой же оперы. Хотя спецслужбы использовали графологию. Это было засекреченными методика, но ее использовали. Очень много времени потеряли, могло бы быть и открытие каких-то исследований очень интересных в этой области. Не, не пришлось бы сейчас биться головой в стену, что это действительно научное, научно все доказано, обосновано, и что это работает, Потому что зачастую воспринимают как метод какого-то гадания, к сожалению. Тоже ко мне подходили как-то, давайте я вам распишусь, а вы мне погадаете и стою, глазами хлопают, я не гадаю. Я не гадалка, не астролог. И спрашиваю, а вы будущее можете по почерку посмотреть? А был ли этот человек счастлив? Если он находится там, где ему комфортно, значит, он счастлив. Если он занимается тем, что он любит, значит, он тоже счастлив. А если в семье все гармонично и радостно, тоже счастлив. Опять-таки, здесь еще зависит от ценности, много от чего еще. Поэтому запрещали, потому что не выделяйся, не хотели. То же самое психологию. Были, конечно, там работы по психологии, но открывали вообще вот книги взять Рубинштейна. Вот читал кто-нибудь? Не читали, да? Ну, это читать невозможно. Правда, настолько все сухо, таким вот голословным текстом. Много чего было еще под запретом, чтобы они писали. А то же самое графология, я бы и отношение к психологии. У нас же до сих пор такой менталитет идет, тянется. из с тех времен к психологу. Нет, я не пойду, я не больной, у меня проблем нет. То есть вот еще оттуда это все идет. На Западе это совершенно нормально. В Штатах это совершенно нормально. Там лично вы, да, для всей семьи, семейный такой психолог. Это абсолютно нормальные вещи У нас еще приходится с этим тяжелыми бороться с невежеством, с незнанием хотя уже столько лет до да, прошло 25 лет практически после развала но тем не менее отголоски еще <сёк> еще очень много поэтому появились коуч но кучка очень тоже рознь очень не ну, смотреть надо опять-таки сейчас вот смотришь да Винкин там тот же самый там каждый второй коуч кто такие когда не слышала не где как там книжечку по графологии прочитали там что попытались поанализировать все я графолог ко мне тоже обращалась девушка а как мне подтвердить мои знания я вот графолог я пыталась. очень интересно скажите мне. Но я на самом деле нигде никогда не училась. Я просто интуитивно беру почерк и рассказываю человеку о нем. Вот реально. Если бы я писала, я бы поставила три точки. То есть нет слов, одни эмоции. А тоже вот кто-то там, да, где-то что-то. А как мне получить диплом? Но я и так все, зачем чем мне учиться? Это то же самое, можно пройти в институт любой и сказать, вы знаете, пример, пусть будут хирургии. Я тут хирургию, всю советскую энциклопедию прочитал, там, и медицинскую, такую, сику. я все знаю, выдайте мне диплом. Для меня это тоже, я считаю, даже казалось, бы, да, можно сказать, что у меня уровень эксперимента уже да. Все равно даже я учусь, и я хочу учиться дальше. Мне недостаточно того, что у меня вот эта аргентинская книга с кучей объяснений, с кучей примеров. Мне этого мало. Мне нужно также, чтобы мне показали, что центирование внимания, что вот бывает вот так, бывает разные картиной разложения. Мало, книжка это хорошо, но опыт, практика это, это еще лучше. В советские времена, поэтому запрещали, потому что неудобно с вами поговорили. Расстояние между словами, кто показывает. Два аспекта. Есть мышление, понятие абстрактное мышление. Не обязательно понятие, но отвечает за мышление. И что еще? Какой второй аспект? О чем говорят расстояние между словами? Мышление и коммуникация, Взаимоотношения с социумом, между людьми как строит человек отношения. Какой у нас норматив для этого признака? Угу. вторые две буквы: да. Того же почерка. Да, тогда мы будем говорить о нормальных взаимоотношениях между людьми, о гармоничных, но ну, разумеется. При других сбалансированных признаках почерка, и если больше, то уже тоже какие-то проблемы с просмотра человек держит такую дистанцию, близко, когда уже заходит в чужое личностное пространство. Вот я рассказывала, они даже общаясь с тобой, они как-то не особо задумываются даже о физическом, личном пространстве, да, слишком близко как-то подходить, как-то что-то рассказывать тебе. Расстояние между буквами. Что это такое? Так, за что отвечает расстояние между буквами? Если рассто... расстояние между словами – это мышление, то между буквами что это? Это особенности мышления. Это расчет резервов, то есть экономный человек, неэкономный экономный видение или неспособность к видению вещей такими, какие они есть. какие-то зажатые, узкие почерки, еще там и расстояние между буквами практически нет. Ух, как мы каждую копеечку будем, очень педантично это все. Естественно, человек такой не будет расточительным, будет очень таким, как это называется, слово уж под конец слова забываю. Не, не жадным, а. Пердяем, Нет, какое тоже более приличное слово. Скупой, вот, точно. Да, да, то есть смотрите, особенности мышления, это между буковками. Ну и глубина. Мы с вами уже повторили, что это и ядро личности, и что туда входит. Нажим, что такое? За что отвечает? Внутренняя сила, качество глубины энергии, да, качество вот этой информации об энергии есть, она нет, насколько она глубока, сила, да, сила мотивации для достижения каких-то целей. Нажим очень важный параметр, я не говорю, что совсем-совсем сильный нажим – это очень хорошо, опять-таки от почерка зависит, Но хорошо, когда он от среднего к сильному, то есть, когда он слабый, несмотря, может быть, там контроль, мы не путаем нажим с контролем. Может сохраняться в почерке контроль, но если нажима нет, то желаний, как правило, нет. То есть, такая вот позиция, пусть другие решают. Вроде как где-то в чем-то приходится собираться. А наносные такие вещи, поэтому если обработать над таким человеком, я так понимаю, как раз у Насти такая ситуация была. Кстати, не помню, какой у нее но судя по образцам, по последним слабым он у нее и был. Просто был контракшен очень сильный. Могут происходить, причем... Изменения кардинальнейшие. Ты вообще не скажешь, что это один и тот же человек. Что мой почерк еще не такие сильные изменения претерпел, скажем так. Но я думаю, кто его знает, что будет дальше, куда там еще что-то меняется. А слитность, раздельность. Нам о чем говорит письма. Вот, кстати, а говорила вам уже, да, что будет в программе частичная слитность. Там столько-то букв, столько-то букв. Тоже интересно, как они это интерпретируют. Потому что у нас как-то есть слипные, есть раздельные. Они же разные бывают. Бывает, столько букв остается. Бывает где-то в серединке, всего лишь разделение остальное все слипны. Тоже разные. Анализ, дедукция, синтез, индукция. Степень непрерывности, перехода от одного в другое. Там те же самые вербальные способности. Обычно они в слитных почерках лучше выражены, когда мысль идет, и человек ее может выражать. И это как раз в таких почерках проявляется. Раздельность у нас как раз происходит вследствие прерывания, когда прерывается письмо, называется пауза. Характер заключительного штриха. О чем нам говорит штрих заключительный? Открытость, закрытость. Восприимчивость, восприимчивость человека. Открытость, закрытость, да, вот к новой информации, вообще к чему-то вот, целиком, способность восприятия, да, как он реагирует на все эти вещи. Я думаю, движение нам повторять уже не нужно. Мы по нему уже прошлись. Ну и, собственно, если какие-то остались ли какие-то там еще вопросы. По экзаменам, может быть, по почеркам что-то уточнить. Ну, тогда что, будем с вами прощаться. Я желаю, девчонки, вам хорошо сдать экзамены. Да, она оценивает. Да. Там у нее бальная система, то есть нужно, по-моему, пройти то ли 60, то ли 70%. Вот надо, чтобы выше этого было. Да. Обязательно мне отпишите после сдачи, как все прошло, что, как. Да, я скрещиваю за вас пальчики. Вы у меня умнички большие, я знаю, что все получится. Вам спасибо. Да, обязательно отпишите, и тогда уже определимся со вторым курсом, какие даты. Ну, скорее всего, я думаю, что мы вторники с вами и оставим. Раз уже привычно нам эти дни и это время, то, ну, собственно, зачем менять тогда. Что, буду прощаться с вами. Ну и, как сказано, ни пуха вам, ни пера. Давайте, удачи! До связи, да. Да, давайте, девчонки. Обязательно подписывайтесь на канал. И ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.